Здравствуйте, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня мы с вами поговорим о канале «Любимые сказки». Дело в том, что вчера у нас отключили канал. Вот вы видите на экране, ваш аккаунт отключен. На почтовый ящик, который был привязан к каналу, пришло такое сообщение. Здравствуйте, мы получили вашу апелляцию. Наши специалисты рассмотрятся ее и связываются с вами. С уважением команды YouTube. Ну, это когда я сразу после блокировки канала написал апелляцию. А сегодня я уже получил. Следующее письмо. Здравствуйте, мы получили ваше возражение. Ваш аккаунт остается заблокированным в соответствии с нашими принципами сообщества и условиями использования. Ну, если попробовать заходить с других каналов YouTube, то мы видим следующее этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube. В том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение. Ну вот, мне, конечно, стало интересно, в чем причина. Я прошел по ссылке, где принципы сообщества. Посмотрел на них внимательно нагота или материала сексуального характера точно у нас на канале не было никогда опасного контента дискриминационных высказываний натуралистического контента но это всякие видимо жестокие сцены тоже никогда не было оскорбления и запугивания никогда не были в этом замечены никому не угрожали правообладателей не обижали, не, не нарушали авторские права. Конфиденциальность. А, ну, нет, наш контент никто не не загружал. Безопасность детей тоже у нас. Абсолютно все в порядке. Не выдавали себя за другое лицо. Ну, вот пункт спам, ложные метаданные и мошенничество. Это вот как раз то, что у нас было написано в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждении. Вообще я администратор. У меня есть свой канал Земля, Земля наша. И на канале любимые сказки бабушки любые я занимаюсь настройкой канала выкладываю на него видео всячески там прописываю там теги описания в общем такой технической работой занимаюсь и я решил наладить общение как бы с другими ютуберами Ютубе очень много разных каналов и просто чтобы как-то завязать разговор я просматривал много разных видео и э, видео которые мне нравились я оставлял сообщение отличное видео благодарил и э, ставил лайк писал лайк в общем может быть в некоторых случаях эти сообщения как-то были похожи или даже совпали. Всего несколько сообщений было, и до этого никаких предупреждений, никаких нареканий со стороны Ютуба на наш канал не было, и говорить о тяжелых или серьезных нарушениях и многочисленных, мне кажется, это перебор со стороны YouTube, ну, поэтому мы будем разбираться дальше, ну, наверное, через две недели я попробую еще раз написать апелляцию, а пока вот, если мы в YouTube пытаемся зайти, у нас Пишет, что канал заблокирован. Если в других социальных сетях вот остались ссылки на наши видео, вот я на них нажимаю. Открывается страничка, на которой мы видим, надпись видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален. Ну, то же самое, вот, например, Google Блог. Вот здесь были видео с нашими сказками. Здесь теперь просто серые квадратики. Что мы будем делать? Я думаю, мы попытаемся все-таки восстановить наш канал. Я надеюсь, что это удастся. Но пока что этот процесс, видимо, будет не очень быстрым. И чтобы наши слушатели, как бы зрители и Дети могли продолжать смотреть наши сказки. Смотреть те сказки, которые уже мы выложили. Я их выложу на своем канале «Земля наша». Вот, посмотрите, вот так он выглядит. Там практически ничего нет. Там я пытался, собирался сделать свой канал, куда планировал вот со своего старого канала, уже давнешнего, пере, перевести видео, как бы, может быть, их улучшить там, сделать к ним более хорошее описание, но пока что руки до этого не дошли. Поэтому я здесь сделаю плейлист, назову его ⁇ Любимые сказки ⁇ Все их сюда запишу, и вы их сможете здесь совершенно спокойно смотреть. А если нам удастся восстановить старый канал, то я сообщу, как, когда это произойдет, и мы будем, все-таки, я надеюсь, продолжать на старом канале заниматься, слушать сказки. И раз уж сегодня я неожиданно стал блогером, да, то я тоже сделаю для канала «Любимые сказки», прочитаю одну басню. А знаете, что такое башня? Ну, басня – это такой стихотворный жанр, где животные представлены в образе людей. Или наоборот, люди в образе животных. Но это очень старинный. Еще, наверное, в Древней Греции он был распространен. Башни опа слышали. А до этого в Индии и Китае. Это и сейчас там популярный жанр. А самый известный наш российский... Писатель, который писал басни, это Иван Андреевич Крылов. Строчки из его басен стали крылатыми выражениями, когда мы говорим о ком-то попрыгунин стрекоза или слоны моська, все сразу представляют там и очки, кого мы имеем в виду, можно сказать, иносказательно с из басни, чтобы никого не обидеть. И за это мы любим наши басни. Басня Крылова особенно. Ну, вот одна из моих любимых басен. Мне в детстве еще мама ее рассказывала. Басня Волк напсар Вот сейчас я ее прочитаю. Волк ночью, думая залезть в овчарню, попал на псар.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 А я не только впредь не тронул здешних стад, но сам за них с другими грызться рад. И волчий клятвою утверждаю, что я... Послушай-ка, сосед, тут ловчий перервал в ответ. Ты сер, а я, приятель, сед. И волчью вашу я натуру знаю, а потому обычай мой с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру, шкуру с них долой. И тут же выпустил на волка гончих стаю. Вот такая башня немножко страшная, но мне она очень нравится. Так что давайте теперь временно будем встречаться на канале Земля наша. Ну и будем продолжать общаться. Ставьте Лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы видеть наши новые видео. И я думаю, мы в ближайшее время организуем скайп. Мы давно собирались бабушки организовать занятия по скайпу, чтобы у нее была такая интересная работа. И мы в описании напишем, как, как вы можете по скайпу послушать бабушку. Вот, Спасибо вам за внимание. До свидания.